现在讲主要是讲，就是把这个四十年呀，我们中国的这个变化，呃，跟大家做一个简单的介绍。我，Изменения политических перемен в СССР после политических реформ и открытости。我们这个改革开放是从一九七八年十二月十八号开始。Все нас это не было. Это же создать синдишность и что-то смотреть. А что дальше? Политика Реформы открытости. Именно поэтому именно мы торжественно отметили в Китае. Нам У нас в то время общее население Китая составляет 960 миллионов. в общее население Китая составляет 960 миллионов. 二零一七年，那个我们的人口已经增加到这个十三点九亿了。呃， вы видите на диаграмме за 2012 год уровень синяя достиг одного миллиарда трехсот миллионов девятьсот тысяч человек.那么，在一九七八年的时候，我们中国的贫困人口，那个时候是七点七亿贫困人口。呃， на в 1977 году уровень э, бедности в Китае составлял количество бедных людей, 700 миллионов человек. То есть, в 1978 году общее население 790 миллионов Всего общее население, а бедность населения 多少年? 770万亿 到2017年的时候 我们的平均人口只有3,046万 在2016年 我们的平均人口 现在一共是40年间 减贫人口达到7亿多 Uh, и примерно более чем 400 миллионов человек мы сумели понизить уровень бедности в Китае за 40 лет, uh, политика реформа открытся. Uh, это удивительный единственный пример во всем мире, в истории человечества, ни одна страна не могла достигнуть таких результатов. Давай, логуша, если только годы, сент эн ВВП. в 1978 году на Душем в году составлял 30 тысяч юаней. 370亿元人民币 那么到17年的时候 我们达到82.7万亿 82.7万亿元 70.7万亿元 那么今年要达到88万亿元 и в этом году уровень ВВП достигнет 8,8 миллиардов. 13 триллионов. 13 триллиона. американских долларов. Да, если мы перейдем на американский доллар, то будет 13 Триллион. 而在世界世界中取得第二位那我们的中国的粮食总产量七八年是六千亿斤共产党的数据生产品 1978年 你认为了一千亿斤? 六千亿我们这个六千亿斤我们中文学汉语的一定要注意这个词我们这个斤斤 1kg 而是2斤 да, это опять. Да, да. Айуомежо, айуомежо, айуомежо, айуомежо, а поппиц, поппиц, по китайской системе числения. И один килограмм равняется Дундин. Нама и И на 1078 год уровень производства зерновых состоял 300 миллиардов. Нама Та, Ич 1 триллион, 1 триллион 323 миллиард дзин да, миллиард а а 1 а. да. а килограмм ну, а, bueno, это 2. трудно посчитать наверное можно сравнять. но есть это да. на половину поделить получить да. килограмм <и> <и> <и> <Football> Похарная земля в Китае занимает 7% всего мира, а население 18-19%. И вот все мы сейчас мы можем кормить себя. А, наверное, некоторые хотят задать такой вопрос, почему Китай импортирует зерна из США, Соя. Со, СОЯ БАБИ, да? да? Тоже, да? да, да. да, США, да не надо, да? СОЯ БАБА Это не основное зерно Это для улучшения жизни только. Допустим, СОЯ БАБИ для кормов. Это как кормы свиньи, коров и так далее. Да? Еще тофу. тофу. Изготовление Китайского, это еще известно. Это тофу. Это улучшение жизни. Все это зерна мы, Китай, можем обеспечить. Такое могущество население. И поэтому э, сельскохозяйство хозяйство в Китае всегда первое место мы поставляем. На бакуме есть Уровень Чегар. промышленности. Тега, 160 это Исинена, 28 Вот видите, такой скачок очень большой. Китай стал первым промышленным государства. То есть почти все товары в Китае может производить, любой. По организации объединенной нации. Там уточнили вот, виды промышленности, то есть видов промышленности. Все виды в Китае можно сделать. Да. Это только в Китае. В США, Германия, Япония они не могут. Они только определенные виды. А в Китае захватывают это все. И мы сейчас переходим из увеличения количества промышленных товаров на улучшение, повышение качества товаров и применение высоких технологий. Мы уже находимся на этом этапе. Это mm -hmm. услуга. сфера обслуживания. Услуга. 七八年的时候我们非常少我们那个时候基本上没有服务业 只有900亿元人民币 那么到去年的时候我们达到了42万多亿 多少亿元人民币 这个是七八年是900亿元人民币 九百, 九百亿。七八年 从1970年代的收入 <ELL> uh, Сфера обслуживания стояла 900 миллионов юаней. это услуга первое это быть, отрасль, отрасль, третья отрасль, а? да, отрасль, да, отрасль. первая хозяйство, промышленность да. и обслуживание. Uh -huh. И чем выше уровень обслуживания, тем выше показатель развития страны, это является важным показателем развития страны, уровень обслуживания, сферы обслуживания. 服务业已经占了百分之五十五十四了，这整个这个呃国内生产总值。嗯，И на долю общего ВВП вы видите достиг практически максимум своего。那现在是这个人均可支配收入，趋势也得好点，那都是那些年。那，那么七一年我们只有一百七十亿元，七八年的时候一百七十亿元。 1 миллиард. Нет, нет, нет. На Душу н Ибо н ибо н н А, Н-н-н. Н-н-н. 171. 5000, 25 2500, И посчитайте, насколько увеличилась, в да? сколько раз увеличилась сумма. И на 77-й год Китай входил в страны, самые бедные страны, в число самых бедных стран. 那么到去年为止，现在我们已经人均达到了世界的这个中上水平，中等还偏上。嗯，呃，и на следующий год мы превысили средние уровни。今年我们这个人均GDP将达到九千元美元，九千美元。九千。九千美元。今年。所以这也是收入。 就是我们最直接的最直接的我们能看得见的我们都感受得到的最终的最终的数据你能够发现能够发现的距离那么邮政业务为什么邮政业务就是邮政业务邮政业务就是现在快递其实在网购叫阿里巴巴淘宝<笑> Учредство покупки интернет, все системы доставки в Китае, как вы знаете. Этот 78-й мы небольшой, всего 10 10 15 миллиардов. 15 миллиардов. уже будет 1,5 миллиарда. миллиарда. миллиард миллиард. Она сейчас будет 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда. миллиард миллиард. А на сегодняшний день. 976 миллиардов, миллиардов да, и 3 300, 300, да, 300, миллионов 300 300 миллионов да, 371 миллионов да. на 17 год уже стоит 9 миллиардов порядка саня можно переводить а, доход от, от питания от, от, да. от питание доход да. от общего питания да. <音> 因为那个时候,1978年那个时候,中国很少有餐厅 你外国人到北京去的话,你要找一个餐馆吃饭的话,非常难的,你可能找不到 在1978年,在中国没有拆散了一个区域的食物 <音>而在北京的外国会很难找到一个地方吃<音> 你要请客的话,要提前在著名的饭店,提前打电话,提前好几厅打电话 然后你定下来以后，你才能，呃，才能上那去请朋友啊，在那边聚会，不然话没有。呃，伊， опять таки если вы хотите пригласить друзей на обед, ужин, вам нужно заранее заказать столик за благовременно, тогда можно。那么现在在中国最方便的就是吃饭，只要你是上街上，你就就餐馆。另外一个呢，我们这个就是快餐，送快餐，订快餐。 这个非常夸达你提前半个小时预定下单子那么半个小时就能到你的家里那今天 ситуация изменилась повсюду, где вы не находились вдоль улицы прогресс вы видите очень много кафе и ресторанов и также очень раз в сфере доставки еды за полчаса после вашего заказа вам доставят еду в течение полчаса 这个 所以这个数字1978年是非常小的 这个数字0.005万亿 那等于是500亿 应该是500亿吧 500亿吧 嗯, 嗯, 嗯, 50, 嗯, 50亿, 50亿, 500亿, 50亿 全国只有50亿元 那么到17年就差不多4万亿 4万亿 三三 trillion，二零一八年三 trillion，莫斯科市里面是多少？这个变化是非常大的。呃，这个呃服装类也是一样，我就不具体说了。啊， uh, я не буду uh, долго останавливаться на одежде, также видите скачок и отрыв。那么这个表呢是非常有意思，这个蓝颜色是代表这个公路。 啊, видите 呃, уровень общественных дорог? Это голубая диаграмма. На тот момент год, миллионов километров. этот в китае общественных Э, этот до 2017 года был уровень uh, 400. Не, не, четыре миллиона. Четыре миллиона, четыре миллиона. Симбиоз, симбиоз. Да, да. Этот мы, а по автобанке? По качеству дорог и по протяженности. гражданская авиация, также, видите, большой скачок. Расходы на туризм. 98, 98, ,所以说 ,所以说. 嗯, 呃, почему 嗯, отчет начинается идио, чуванья, уезжай в мейл, идио, чуванья, идио, чуванья, идио, политики реформы открытости не было понятия отправиться в путешествие в чуванья, 第一旅遊, 第一旅遊大, 嗯, 呃, теперь же Китай является первой страной путешествующей страной путешествующей страны. Этот Китай является первой страной путешествующей страны. Этот Китай является первой страной Этот 一百五十万，中国游客俄罗斯。呃， и в прошлом году доля туристов, посещивших Россию, составляла полтора миллиона человек. 那么今年呢？这个数字还继续增长？ И в этом году эта цифра на только продолжает увеличиваться. 这个，呃，不不说了。上网人数，互联网上网人数。Количество людей, пользующихся интернетом. 这个也是从一九九七年才开始。 на 1997 году уровень количества людей, пользующихся интернет, состоял порядка 60 тысяч. А на сегодня мы видим 700 миллионов. 现在每一百个人当中就一百零二个人持有手机这些数字呢我想呢有个同学有兴趣 я не буду останавливаться подробно на цифрах, если вам интересно, уважаемые студенты, потом подробно это изучите, я хотела бы только отметить, что за период политикой революции произошли колоссальные изменения в Китае. Я хотел бы продолжить наше общение посредством изображения фотографий и этим самым увеличить ваш интерес. Это рукопожатие, да? Китай с Россией, а Китай с США вообще так. У нас так, да? Дружба между нами очень крепкая. Это, наверное, вы знаете, музей Гугом, императорский дворец Гугун, который находится в Пекине. В этом году до сих пор посетите, количество посетителей этого музея достигло 17 миллионов человек. Это что значит? Это что значит, первое место занимает по количеству посетителей музея ежедневно очень много посетителей посещает если кто-то едет в Пекин обязательно надо посетить музей Гукун очень красивый Гукун там э, всего 9999 помещения в этом музее в этом Гукун да, и поэтому невозможно в каждом помещении посмотреть но на самом деле не все открыты. Mm -hmm. Некоторые уже реставрировали и открыты для туристов. И поэтому, э, если путь в Пекин, обязательно надо под, не меньше полдня посещение этого музея. А это все извест, всем известно. Великая китайская стена. А кто может подсказать, сколько километров? Протяженность Великой Китайской стены. Кто знает? Кто знает или нет? Сколько? А? Протяженность значит, 7300 километров. У Китая же Великая Чише кучу вали. это это и в конце я говорил, что 1 километра, 2 литра. Это 5000 тысяч, тысяч километров, но на самом деле это 7300 километров. Поэтому посещение Пекин, первое, обязательно посещение музея гу Второе, обязательно надо подняться на берегу Китайскую стену. Тот, кто поднимается, поднимается 我们在韩国语学习惯是真正的母识不到长城非好汉不在韩国语我这一年第一个韩国语学习惯这个红叶我们中国人也非常喜欢的红叶尤其是北京的郊区香山 Ароматные гора, называется Шаншэн, Липчёбэйзиндэ, да, это за городом, Пекина. Осенью, очень много туристов, они специально поедут туда собирать красные листья и сохранять. И можно как подарки передать, сувениры близким друзьям. А это, что это? Это тоже типичная китайская постройка. Храм Неба. Храм неба был построен 600 лет назад в династии Мин. Это последняя династия, это Чин, а то по, по, э, династия Мин, а это Мин. Это, да, это в Пекине находится. Это храм неба чем служит? служит это Сидауку э, Молитва о урожайности в следующем году, о хорошем климате. Да. И поэтому ежегодно император э, проводил такую важную, очень торжественную церемонию для э, молитвы о урожайности следующего года. Э, чека, <клев> очень интересный вот такой э, товарищ. Минча, в Династии Мин, третий император. Четвертый uh, сын, э первого императора Династии Мин построил. Yeah. Mm. Именно в династии Мин во время этого императора Чуди, mm. значит, вот uh, у нас в очень известный такой, называемый Хон Хайчян, что это Как называется? Моряк Плава. Моряк Плава. Моряк Плава. раз. Да? Си Ян. Как там Не путешествовал. А походил как вот это море, то самое самое тревожное место ⁇ это Хауанджаба, это Афижо, Африка, Сомали, Майама, Майама, Майама. Восточная Африка и до Южной Африки ⁇ это самое тревожное. Это чем пораньше, чем ты говоришь, что себе не надо, Колумбу. даже раньше. И поэтому мы еще говорим, морской шоковый путь именно... Чем сейчас я, именно в это время, да, он значит, вот, так по этому маршруту, морскому маршруту, он значит, распространил китайскую цивилизацию значит, вот, э, э, и хорошие китайские товары, шо, керамики и так далее, вдоль этого морского пути. И поэтому сейчас у нас... Значит, вот строим инициативу от одного пояса одного пути одного пути это башков Шокова путь 21 века а это летний дворец императорский дворец тоже почти это а раньше за городом а сейчас уже почти в... от центра есть у метро станция да. это, вот это Даврес тоже очень красивый. Там есть озеро, значит, вот и так далее. Это не императрица, а это у нас, как сказать, Чели Энтенджин. Слышите, Чели Энтенджин. За курисами, да? За курисами. Управляла государством. Это женщина. Есть, она не император, а на самом деле вся власть именно в ее руках. А она тратила расходы на строительство военных кораблей. Значит, не затратила вот эти деньги на строительство военных кораблей, а на строительство этого императорского летнего дворца. Сейчас это тоже привлекает много посетителей. А это, наверное, тоже все знают. Восьмое чудо в мире, да, называется. Э, находится в городе Силяни, в закрытом городе Силяни. Э, не только от, от э, Мавзолея первого китайского императора, Цин-Сипо. Первого китайского императора, Цин-Сипо. Э, это называется э, военный Терекоп, чирок, да? пора уже посетили более 200 галактических государств и правительств этого, этого музея. Это один из самых известных таких музеев в мире. Было обнаружено в 1974 году. И в 1987 году был включен в список мировых наследия ЮНЕСКО. А это где? 光西, да. Гонси. Гонси. Гонси. Гонси. Гонси. Гонси. Гонси. Гонси. Гонси. Гонси. Гонси. Гонси. Гонси. Гонси. место Гонси. Гонси. Гонси. Гонси. Ритья, да, река Ритья. Вот такое типичное китайское. И во время визита бывшего президента США Криндона он сравнял этот пейзаж, Куилин, что это типичный китайский пейзаж. Вот. И поэтому я надеюсь, что кто-то ездит в Китай. Обязательно туда надо ехать, это 4 сезона, я думаю, что можно, потому что зимой там тоже тепло, сейчас очень хорошо, очень приятно, не очень, не холодно. Да. А это, где находится, это в провинции Хуна. в там тоже еще больше больше туристов из России туда езжают посетить а, Аванда, фильм, да? Там именно там сняли, снимали, вот, этот фильм. Вот построили такие ступенди. Очень опасные, вроде бы опасные. В самом деле очень безопасные. Но вид очень красивый, да? Стоять вниз, посмотреть. Но если.. У нас, говорят, говорил тот, кто боится стоять на высоте, туда лучше не надо. <связь> это уже типет. Китай попаширнает государство. И у нас те тоже разнообразны. Это тоже. А это? Это типетти. А, товарищ, а, Патала, да? Патала. Патала. Патала, Патала. Это же царский товарез, и, и, и Монархов, как сказать. Вот это как товарец. Ага. Да. Но уровни моря высокий. Я один раз тоже поднял, ночью вообще-то невозможно было заснуть. Потому что там давление воздуха очень низкое только 50% равняется на Арманина. И поэтому, если кто-то здоровье не очень хорошее, я не посоветовал туда посетить. Да. Но очень интересно, это Тибет. Там обычаи, традиции, дворцы уникальные все. А это озеро Сиху, самое известное, это моя родина. я там родился ну, близко, не, не Ханчжоу, именно Ханчжоу два э, года, там, нет, года там назад проводил двадцатку G20 саммит. Да? Владимир Путин вручил председателю КНР Симпин два ящика рос... русских мороженых. И мороженое русское за России сразу же начало <laughs> продавать в Таких городах, как Гуанджоу, Ханзжоу, Шанхай, и очень значит, много покупают, еще сейчас спрос очень большой. Озеро Сиху, по-китайски, Сиху это что значит? Значит, озеро Сиху выглядит всегда красивое. Не надо украшивать специально как красавица. Она сама красивая. Независимо от украсить или не украсить. Да. Да. Значит, и четыре сезона красивые. И любой, любая погода красивая. Хоть бы туман тоже красивая. Озеро ни большой, ни маленькое. Гора не высокая, не низкая, а вечером лампы не очень светлые, не темные. Вообще-то очень красивое место, да. Это же рай на земле, в Там сейчас стремительно развивается высокая технология, большие данные. Генштаб Алибаба именно находится в этом городе. Да. И, и надеюсь, что кто-то из вас обязательно посетит мою родину. Думаю, что обязательно произведет на вас очень глубокое впечатление. Это тоже озеро Сиху, это красное, красное вот это. Это пагода. Это Лейфунха. Погода Лейфунг. Там есть такая очень красивая легенда. Лейфунг-та. Э, у нас на да, сняли если кто-то хочет посмотреть э, узнать об, о этой легенде красивой легенде лучше посмотреть это через сериал. А? если перевод, перевод на русский и я думаю, что лучше туда поехать своими грозами, да? посмотреть а это уже Чжжуан, не, не только от Шанхая, это типичный южный городок в Китае. У нас говорят, там на обилие рыб и риса, вот именно вот такие. Это очень красивые, уникальные, китайский стиль. Тоже ежегодно привлекает много иностранных туристов и китайских туристов очень хорошо сохранено. Это всем известно, Санья. Недавно более 300 туристов из Казани задержались в Ухайнае от того, что авиакомпания не отказалась выполнить рейс из-за долгов этого тура оператора. Да? туроператор «Жемчужина река», «Жемчужина река» так называется, или «Жемчужина» туроператора. И потом решили. И животное, многие российских туристы посещают Санья. Да, это очень красивое, курортное место. Можно отдыхать, особенно зимой. Там, можно плавать. Да. И самое безопасное. Говорят, что Санья – является самым безопасным городом по сравнению с юго-восточными азиатскими государствами. Там Таиланд, Индонезия, Малайзия, Малайзия и Вьетнама. Туда тоже можно уехать, но самое безопасное место это Санья. И лечиться, можно там и лечиться, не только отдыхать, и лечиться. Китайская традиционная медицина. Это же Шанхай, только что мы видеоролик посмотрели. Шанхай это Путун. Путун. До 1992 года. Там почти ничего не было. Почти ничего не было. Там, там говорят в Шанхае, у них такая поговорка. Я предпочитаю иметь одну койку. На Пу в Пуси, в Пуси, чем один дом или одну квартиру в Бутон. Это что значит? Что никто не ходил именно в Путон там жить, иметь квартиру. Все хотят в Пуси. Это, это, это ваш город Шанхая. Но сейчас это является один из чудов в Китае, строительство. В этом году ВВП только Путон, район Путон, не царьва Шанхая, это один из, частей, район, один из частей Шанхая, ВВП в этом году достигнет 1 триллиона юаня, в этом году 1 триллиона юаня, только Путон, И эта башня там можно подняться, панорама города Шанхай, Там подняться на башню. Это тоже самое. Шанхай? Это Гуанчжоу. Гуанчжоу, а? Нет. Китай такие города много. Поэтому я вот мы в Амур, то, я тоже самое, да? Это Гуанчжоу. А, это Гуанчжоу. А это Ну почти похоже. что если говорить о, Политические реформы открылись, обязательно надо говорить о Шэньчжэне. Шеньджэн да, рядом от Гонконга. До 1979 года там тоже был, ничего почти не было. Там самое очень бедное рыбацкое село. Одно рибацкое село. Да. И в то время многие гонтунцы, они тайно перебегать в Гонконг. Да И некоторые удалось, значит, в Гонконг, некоторым не удалось. Это что, да? Это в то время, значит, вот территория китайской страны, материковая Китая Китай, очень бедная, все, хотят, все ходили в Гонконг. А это село Сенджине э, совсем, значит, вот с Гонконг. И поэтому реформа... Политика реформы открытости началась именно, можно сказать, из города Шэньчжэн. Это же экономическое чудо. Сейчас уже стал третьим китайским мегаполисом. После Пекин, Шанхай, третье место это Шэньчжэн по ВВП. А Гуанчжо четвертое. а раньше Гуанчжоу третье, Шэньчжэн уже перегнал Гуанчжо и перегнал Гонконг. И там есть вот МГУ в сен да, Пекинский политехнический университет. И поэтому кто-то, если хочет учиться, там тоже можно. Это же высокоскоростная железная дорога в Китае. Все знаете, что протяженность высокоскоростной железной дороги в Китае уже достиг более 20 5000 километров, что занимает 65% общей длины и протяженность всего мира. И скорость поездов достигает 350 километров в час. Если от Пекина до Шанхая, тогда 4 часа почти 4 чуть, -чуть больше 4 часов. И поэтому сейчас многие предпочитает именно на высокоскоростной железной дороге поездом, а не самолетом, Потому что очень удобно. Мы надеемся, что из Москвы до Казани тоже будет построена такая железная дорога, высокоскоростная. Да. И если будет построена эта магистраль из Казани до Москвы два часа. Да, 2 часа. Потому что это 800 или 800 километров. Давай чуть-чуть больше. Это тоже э, высокоскоростная железная дорога через такие самые пейзажные места, как Куилин, там Куиджу. Э, э, туристы, э, пассажиры не только... Просто езжают, но и наслаждают красивой, красотой природы. И поэтому я бы посоветовал всем по Китае лучше ездить на высокоскоростной дороге. Если на самолете ничего не видно, а на поезде можно да, посмотреть красивый пейзаж Китая. Это, наверное, Схунгсинг или Шанхай. Шанхай. Да. Это тоже трудно разбаваться. А это, это э, э, мост над морем, соединяющий Гонконг, Макао и Джухай. Три города. Да. Протяженность 55 километров, Является самым длинным мостом в мире. И для строительства этого моста затрали 10 лет, и применяли многие высоких отчетоводных. И сейчас вот между тремя городами очень удобно, по уже в Гонконг, поэтому очень удобно. И для развития экономики тоже, это дает сильный точок развития экономики. Вот это мост, это же китайская культура, пекинская опера. Я сам не могу понять, что поют артисты на сцене. Вообще не понимаю, но только посмотреть, как такое интересное. Пекинская опера – это в Китае очень известная опера. Самая известная, самая известная опера в, в, в Китае. Можно сказать, государственная. Мы называем государственная опера в Китае. И поэтому, если кто-то хочет э, э, вот, изучать петь Пекинская опера, тоже, я думаю, что можно. Это очень полезно. Потому что петь пекинской опера не только помогает. Запомните слова наизусть но и очень полезно здоровью петь песни говорят что первое место занимает если вы знаете, что вот по сравнению с другими видами спорта бегать или так, гулять, или что а петь песни это первое место у нас это врачи так сказали, это тоже наука, не, не просто так говорят. Да. Пекинское опера, действительно, если петь, надо вот отдыхать, и поэтому, это действительно, укрепляет здоровье. Вот А это гунфу. да ушу, шаолин. Это настоящее. Да. А Владимир Путин, посетил монастырь в Шаолин в провинции Хуинай да? надеюсь, что вы тоже в будущее то время посетите а очень жалко, я еще не успел и поэтому я планирую после пенсии обязательно буду посещать монастырь в Шаолин. это каллиграфия кто-то изучает, и да, каллиграфию? Каллиграфия — это же художество, искусство. Это тоже помогает здоровью. Я иногда тоже нарисую, тоже тренируюсь каллиграфией. Э, такие надписи, красные вот надписи. Я нарисовал, и у нас кинфонсово висят сейчас. Некоторые, наверное, уже заметили. Светлана, да? Китайская кухня, самая известная в мире. Потом в Казани сейчас китайский ресторан только если есть, можно сказать, что сейчас только один или два китайский ресторан, Танту, но там вкус уже немножко изменился. Да. А недавно открыли Нихау арсбран, к сожалению, уже закрыт от технических проблем. А в будущее время, после перемещения нашего генконсульства на подружное, мы думаем, что наилучший китайский арсбран именно в нашем генконсу. И в будущее время мы постараемся пригласить вас посетить наше генконсульство, отведать китайскую кухню. Хорошо? Пен запомните, или господин запомните? После переселения в генконсульство мы можем организовать такой прием, пригласить наших студентов, преподавателей, которые изучают китайский язык. Это же пекинская утка, жареная утка. В Пекине, я сказал, обязательно посетить музей Гугун, император створец Гугун. Второе, подниматься на верхнюю стену. Третье, обязательно надо отведать пекинскую утку. Это уникальное. Пекинская утка в Москве. Там ресторан тоже можно пробовать, но вкус совсем другой. настоящий. Оригинальный вкус только в Пекине, потому что эта утка пород совсем уни... единственная. Там э, даже, э, выращивается только за городом Пекина. Там климат, там почва, там вода. И поэтому эта утка совсем уникальная утка. А другие утки вкус уже другой. Да. И поэтому отведать настоящую Пекинскую утку обязательно в Пекине. Пекине. Вот. <соторгуйтесь> <Да>. <соторгуйтесь> <соторгуйтесь> это чай, церемония, да. церемония чая. Китайский чай очень известный. Чайна. По-английски. -по Некоторые говорят чайна, но языч слово чай. Некоторые говорят, что это керамик по английском языке. Английский язык это керамик. Значит, это чайна. Да, керамик. Но язык, чай, чайна. Это очень похож. <связывая> Я не знаю, почему на русском языке Китая, не Чайна. Китай, <связывая> Китаемед, может быть, тоже изучали, но почему в Китае говорят, что нация Китая, а раньше чита, чита, читанзу, нация Наверное, именно это, этого слова, значит, вот, название Китая. это тоже церемония чай в октябре месяца из города Ханчжоу дирекция правительственная делегация города Ханчжоу по главе вице мэра Ханчжоу, только как сказал, озеро Сиху рай на земле, да? Она посетила город Казан и показала церемонию чай, потому что самый известный зеленый чай выращивается в городе Ханчжоу название Ронгинча Драконный колодец, да, сейчас решали. И э, очень отрадно, что город Ханчжо с Казани — это попростимые связи города. И, и сейчас, значит, вот очень тесные связи между Казани и городом Ханчжо. Это Сэйпао, китайская такая. Э, не знаю по-русски как переводить. Это чипал. У вас это прати, прати, да? Керамик. А это очень все любят, да. Где же это? Это в провинции Сычуань. Провинция по прописной связи с Татарстаном, да? Честное сотрудничество. У нас формат Волга Янсы. Татарстан лидирует среди регионов Россия, образец регионов Россия и образец сотрудничества с Китаем среди всех регионов России. И в этом году значит, вот группа, группа из Татарстана, группа госслужащих участвовала на рабочей группе только как обучение. Вот в провинции Сучоя, именно вот там, панды. В мире это очень редкие, драгоценные животные, только несколько тысяч. И э, мэрия в Казани очень хочет в Казани. Панда сюда приводить. У вас есть запах. Но это очень сложно. Это много денег тратить. Это потому что панда надо адаптироваться к климату здесь холодно, да? Нужно специально. И самое важное нужно это нужно бамбук кормить вот панда бамбуком из и памбука. а здесь нету, нужно привозить из Китая. И поэтому я не знаю, это план, можно ли мечта, можно ли осуществиться или нет. Надеемся, что можно осуществиться. Если так, тогда э, казанцы здесь можно увидеть такую любимую симпатичную, симпатичную панду. А это? Это означает дружба, дружба между Китаем и Россией, Панда и медведь. <смех> и поэтому дружба между Китаем и Россией вечная, крепкая. Те же самые крепкие связи. Можно сказать, отношения Китая, между Китаем и Россией, это пример отношения между большими государствами, между соседами. И я поэтому этому случаю еще хотел бы вот немножко показать э, такие личные контакты, связи между лидерами великих соседов Китая и Россия. Это в Тяньчине, да? это в Циндао, саммит Шаос военное сотрудничество между двумя странами. А это же во время визита президента Татарсана Миниханова в провинции Гуандун. Гуанчжоу и Шэнчжэн именно в этой провинции. Это же визит президента Миниханова в провинции Чжуцьян озеро Президент тоже любит этот это озеро. Это же посещение высокотехнологического ярмарку выставку в Шендюне и животно. Этот год уже второй год подряд президент Биньянов посетил эту выставку. Это же церемония открытия объекта проекта Хайера. Вот Чернах, не обязательно Чернах, там вот э, производят. И в этом году в мае месяце мы, я с моими коллегами присутствовали на церемонии открытия церемонии заложка первого камня для строительства промышленного парка Хайра и стиральных, для производства стиральных машин. То есть не только холодильники, со следующего года еще будут производить стиральные машины, современные, с высокими технологиями. Я очень хотел бы, чтобы именно здесь можно купить стиральные машины Хайра. Хайра сейчас по производству белые бета -техники. мы называем за по этой техники Хайра занимает первое место по объему производства. И, значит, вот таких очень высоких технологий применяют. Я очень надеюсь, что именно здесь можно купить стиральную машину Хайра. Почему? Я сейчас использую вот такую стиральную машину. Два часа надо тратить обычно стирать, если очень маленькая Количество да, одежды даже невозможно отжимать, всегда мокрые, неизвестно почему. Да. А Хайра, я думаю, что машина, машина не может так. Это же встреча с президентом Минихановым, с первым президентом, с премьером-министром, еще с э, председателем Косвета. во время встречи с президентом и поднялся флаг Китайской Народной Аркады Российской Федерации и пресс Открытие, официальное открытие генерального консульства. Присутствие президента Милиханова посла, чрезвычайно подмочного посла Китая в России, еще посла, э, пособия по поручением МИД, Российской Федерации. Некоторые из вас, наверное, как осведители да? церемонии открытия нашей геноскутности в августе месяце. Светрана была как ведущая с кадрами, город с за кадрами. В заключение, хотел бы пожелать всем с наступающим Новым Годом. 2019 год, год свинья, по Китаю это год свинья тоже Благополучие, богатство – это золотая свинья. И поэтому я желаю всем здоровья, успехов в учебе, в работе и богатства, счастья всем близким, друзьям. Конечно, процветанию Республики Татарстан, развития России. Спасибо за внимание.